Простой рецепт приготовления восхитительной овощной закуски. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте большую форму для выпечки маслом. Удалите из перца верхушки и семена. Нарежьте пополам. В большой сковороде нагреть масло. Бросить туда лук и чеснок. Готовить пока лук не станет полупрозрачными. Раслабьте огонь, добавьте помидоры соком, порошок чили и сальсу, хорошенько перемешайте, варить до густой консистенции, добавить рис, перемешать, снять с огня и посыпать тертым сыром. Заправить перчики начинкой, выпекать в духовке около 25 минут, перед подачей на стол можно посыпать еще одной порцией тертого сыра. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда Нарезанный лук 1 стакан Банка фасоли 2 штуки Банка консервированных помидоров 1 штука Порошок чили 1 столовая ложка Сладкие перчики 3 штуки любого цвета Оливковое масло 2 чайных ложки Количество порций 3 Ставим лайк и подписываемся Ваши отзывы очень важны Люблю вас, друзья, жду снова